Сегодня у нас 15 число, 15 сентября. И посмотрим, что у нас происходит здесь. Я думаю, что сильных каких-то противостояний э, происходит, кроме как в районе аэропорта, и вот немножко там возле Пантеремоновки не происходило по сводкам. Значит, и изменений границы э, серьезных тоже не произошло. И вот что мы имеем на данный момент. Возле Луганска, как с севера, как с северо-востока, так и северо-запада изменений никаких не происходит, абсолютно никаких. То есть здесь каждый выполняет задачу свою оборонительную. Эти задачи совпадают, как и у сил армии Новороссии, так и эти задачи поставленные в принципе исполняются силами э, хунтовских группировок, карательных батальонов и вооруженных сил Украины. Линия фронта между Веселой горой и счастья и между станицей Луганской и Макарова. Есть небольшие кармашки, ими пока никто не пользуется, дабы не попасть в Просак. Хунтовские остатки войск и карателей Айдара 80 бригады. Здесь, в принципе, бронетехники прилично находящихся между населенными пунктами Белая и Лутугина. Не передвигаются в законсервированном состоянии, и сейчас ими никто не занимается. Вообще, ни армия Новороссии не занимается, ни штаб там, этот, американской террористической операции. Никто ими сейчас не занимается. Вот они и сидят. То же самое с консервацией происходит у хунтовских карателей и у вооруженных сил здесь в перемешку. Между, ну, севернее Красного Луча. Здесь есть тоже довольно приличная группировка хунтят. Будут они зачищены или ликвидированы только после передачи военнопленных, зачистки аэропорта и плотного блокирования дебальцевского котла. И тогда займутся вот этими. Думаю, здесь работы не намного. просто руки все не доходят. Надо сначала вот тот урожай добрать, собрать. Ну, в Дьяково вообще интересная ситуация. Тут мы знаем, все время каждый раз выдумываем... Я думаю тут скоро будут уже какие-то совместные у них акции Вот они возьмут и выйдут вместе Вот вооруженные силы Украины остатки Вместе там с жителями Якова Выйдут и скажут Мы там требуем нашему совхозу выделить там два танка Ой не два танка э, Два там не знаю там трактора Нам нужно землю копать У нас тут осень все дела там Мы же тут агрокультурой занимаемся Я думаю что они даже в совместных митингах будут скоро участвовать в каких-то Вот такое вот мирное сосуществование такой своеобразный симбиоз получился украинских войск и наших местных жителей мирных. Каратели расположены были под Моспино. Остатки карателей из-под Иловайска, которые все-таки находятся еще до сих пор в котле, немножко перекатились к населенному пункту Кутейниково. И э, вот здесь вот остановились, приостановились. такой немножко перекатились. Сделано было по разным это причинам И нам стоит только догадываться Либо их шугнули, либо их специально выдавили Либо там завязался бой Либо их обнаружили, пристреляли немножко В общем разных причин мы можем гадать Но они тем не менее переместились Конечно же шансов у них какие-то боевые задачи выполнять нет Они прекрасно знают, что с ними бы давно бы расправились Просто ими тоже не занимаются Если наша группировка Наша, в принципе, армия Новороссии смогла ликвидировать огромнейший котел возле Амвросивки. Он просто был огромнейший, там 5000 солдат было. И он как раз зажался между Амвросиевкой, Кутейниковой и так далее. Если на такое способна армия Новороссии, то что говорить уже об таком маленьком котле? Его легко, как э, зернышко, можно будет проглотить. Но им просто не занимаемся. И вот это их и спасает. И сейчас вот эти вот остатки вооруженных сил думают, когда их съедят. На завтрак, завтра, либо на вечер, послезавтра. Либо это блюдо преподнесут э, войскам Новороссии через недельку. Вот они сидят и надеются, как-то баночка с огерками на полочке лежит и думает, Кулыжм или Курочка бегает по двору и не знает, когда она будет на обед съедена. Печально у них там положение, но тем не менее они не сдаются. И в переговоры не вступают. Хунтовские войска, которые решили сделать разрезающий удар до границы с Российской Федерацией, так его и не сделали. Потерпели они не поражение, но потерпели они, вот, нарвались на отпор. Отпор был им дан, как и возле Тельманова. Потом они были отброшены еще дальше, до Старомаринки и еще дальше. Вот, взорвали нам мост, показывают, здесь есть определенный мост где-то. Возле населенного пункта Гранитная, которая сейчас контролируется войсками армии Новороссии. Здесь взорван мост. Ну, тогда здесь, в принципе, у хунтовских войск вообще никаких возможностей не, нету выступать большие, большой линии фронта, чтобы наступательные действия вести. Им нужно делать только разрезающий удар. Но разрезающие удары э, по стопроцентной статистике ведения вот этих боевых действий хунта делает не умеет, э, если ставится задача боевая. Но, с другой стороны, каждый генерал штаба-то скажет, как это не умеет. Ну, как это не умеет? Я денег себе заработал там, я себе там сделку сделал, я там ваших карателей похоронил. То есть, кто какие задачи использует для этого, то есть, с той позиции нужно и смотреть. И сказать, не умеет она или умеет, это по отношению к кому, умеет или не умеет. Ну, вот здесь они закрепились, возле ЛАСП, вот этих вот новой и старой ЛАСПы. Дальше не идут, остановлены. Если так продлится еще несколько дней, мы можем рассчитывать на то, что хунтовские войска решили все-таки здесь пришугнуть, а куда-то основные бронетехнику, основную часть перекинуть. Потому что, используя такое количество личного состава и такое количество бронетехники, которая находится вот здесь вот у хунты, и не смочь вообще продвинуться даже на 50 километров, ну, о чем мы тогда говорим? Ребят, кто-то воюет. Значит, просто вооруженные силы Украины не то, что там, не хотят или там не могут, они не способны, в принципе, вести какие-либо боевые действия. И на такие авантюры уже не пойдут. Ну, а с учетом еще, что мост здесь разорван, а дальше проходит река, по которой идет линия фронта, форсировать и занимать какие-то новые территории у хунтовских войск здесь не представляет никаких возможностей. Немножко изменилась линия фронта возле Мариуполя. Наши все-таки отбросили хунтовские войска, заняв населенный пункт Саханка и район восточный у Мариуполя Сартана. Толоковка была за ополчением, там э, был уничтожен Укровский блокпост, большой. Вот такие вот вещи. Здесь небольшие боестолкновения постоянно происходят, но ребята держат рубежи. Как бы основного массированного удара по Мариуполю пока еще не предвидится. Ну, тем не менее, хунта здесь концентрируется и немножко тренируется. Это значит, что здесь не особо боеспособные части расположены у хунты. Некоторые хунтовские ребята, которые вышли, решили выйти вот в севернее Мариуполя, вот так вот северо-восточнее, э, выполнить определенную задачу, чтобы закопаться, окопаться, и дальше ликвидировать здесь, как они посчитали, ну, себе там в Генштабе или где-то еще, что здесь вот есть большой-большой отрезок, контролируемый огромным количеством армии Новороссии. Но ну, на самом деле это диверсионные группы, и вот такие вот пробивки, пробивоны у них не получились, так что некого здесь ликвидировать, и не стоит э, охотиться с огромной сеткой на э, какое-нибудь маленькое, но очень-очень болючо-кусучее вот, животное, или насекомое, неважно. Еще мы смотрим, что хунтовские войска, вот здесь вот, э, расположенные к северу от Мариуполя, не пытаются предпринять попытки выдвижения по трассе Н-20. Э, ну, было бы нелогично спросить у них, да, э, что, ребята, почему там вот группировки украинских вооруженных сил не контролируют трассу Н-20? Что сложного такого в населенном пункте Македоновка или Гранитная? Об этом говорит всего две. Но ну, на этот вопрос мы можем... Э, Два варианта рассмотреть. Либо здесь сыкопехотные войска, и они просто боятся, увидев любой, даже флажок, они боятся даже флажков. Вот как Вильцин, когда... Ой-ой-ой, страшно ему все время. Либо они просто очень вот такие вот трусливые, здесь войска находятся, это раз. Либо здесь нет элементарно наступательных войск вообще. Вот это два. Ну что ж, не знаю, по каким причинам они не контролируют эту трассу, Неужели здесь они себе, себя сами убедили, что находится там 5-6 тысяч или сколько-то там тысяч человек армии Новороссии? Если бы эта информация соответствовала действительности, Хунта бы сюда перебрасывал бы как можно больше реактивных систем и пыталась бы контролировать этот участок с помощью своей артиллерии. Но она этого не делает. Значит, как бы ополченцев там и нет, но они есть. А как это нет и есть? Вот на такой вот вопрос Лысаки очень четко ответит. Ну смотрите, когда мы выходим туда, много нас, их вообще нету. А вот когда мы, не, вернее, когда выходит наша разведка, они там есть. Но когда мы выходим туда массированно, их нету. Когда мы отходим, мы теряем немножко. Ну вот как-то так. Они то есть, то нету, непонятно. Какие-то невидимки, бойцы-невидимки воюют в армии Новороссии. И непонятно, чем их э, выбить оттуда. Большой группировкой или маленькой, или артиллерией, или чем непонятно. Вот они и не знают, они еще не имеют здесь тактики сражения против диверсионной группы. В принципе, против диверсионной разведливой группы армии Новороссии до сих пор хунтовские войска тактику не придумали. И думаю, что и до конца еще не придумают. Докучаевск занят силами ополчения над Докучаевском с северной стороны, Александриновка занята еще войсками хунтовскими. Видно, что здесь много расположено вот, карателей, на самом деле, и противостояние, сейчас мы увидим инфраструктуру здесь, и некоторые географические плюсы и минусы этого района. Да, в Александриновке, видите, нужно, чтобы поработала бригада, вот типа как Моторолы, подразделения. Здесь населенный частный сектор. Использование артиллерии здесь не представляется возможным для наших сил, но группировка, расположена здесь где-нибудь, вот знаете, они поставят там 10 БТРов каких-нибудь, 15-10 танков, реактивные системы и артиллерийские э, себе э, расчеты какие-нибудь. Вот смотрите, здесь есть еще какая-то плотина возле этого озера, вот есть определенная плотина. Может быть, они преследуют какую-нибудь террористическую акцию, но тоже у них пока не удается или нет возможности сделать вот такие вот вещи. Но я знаю, что они будут. Хунта оставит этот населенный пункт, потому что, ну, не представляется, возможно, его сдерживать в такой угрозе. Им там с каждым днем все страшнее и страшнее. Вот с каждым днем. Куда не выйдешь, там уже кругом ополченцы им будут сниться. Просто кругом. Так что в ближайшее время мы увидим, что хунта отойдет. Нет смысла удерживать данный рубеж. Ну, нет никакого. Здесь никому не нужно продлевать. Это кишка для хунты болезненная. И не получится. Каратели, вышедшие вот немножко южнее Константиновки, закрепились возле населенного пункта Новомихайловка. Сделали там себе укрепрайон и держат э, своеобразный вот такой вот рубеж. Для того, чтобы в будущем, может быть, они опять планируют занять Маринку, Планируют занять Маринку, а потом с ними и соединиться. То есть Маринку атаковать с двух сторон. И по трассе Н-15, и с э, юга, с Новомихайловки. Выполняются две задачи. Маринка будет взята тогда хунтовскими войсками. Немного проще, чем это раньше делали. Придется отстреливаться надо фронта, это раз. И варианты отступления, ну, немножко сужаются. И второй момент, они Константиновку просто окружат. И тогда ее блокируют. И Константиновка, наше ополченство, превращается автоматически в обычных партизан. Ну, хотят выполнить две задачи. Вот такой вот нехитрый ход конем решили сделать. Думаю, что ребята и в генштабе, и в принципе здесь наши проворные ребята... Приготовят ей сюрприз на данный ход То есть если хунта такой ход сделает Получит определенный сюрприз Ребята с Константиновки выдвинутся допустим на Курахова Отрежут здесь их И тогда вот эти сюда зашедшие будут атакованы Хунтовские войска Эти то свалят обратно в Новомихайловку А хунтовские войска вышедшие по трассе Н-15 Будут атакованы как с Курахова так и с Александровки и получится, что они ценой Маринки, взявши, не, поддержат, не получат поддержку снова Михайловки. Ну, что те уйдут, скажут, что у нас другая линия фронта, мы должны ее контролировать. А вот здесь вот вся эта трасса будет контролироваться нашими войсками. Много существует комбинаций, э, не будем тут гадать, но думаю, что при попытке хунта атаковать здесь с двух сторон, было бы самым логичным занять Курахова. Выдвинуться, и все, и занять, отрезать, и наступать с ним и сзади, и спереди. И вот тогда они, ища воображаемого врага, Могут наткнуться даже друг на дружеский огонь вот. Их просто нужно свести лоб к лбу И они тогда начнут друг друга колбасить И будут говорить ЦПРМОГА Ну вот самая горячая точка Это аэропорт Донецкий Много сегодня сведений Вчера много сведений поступало Он действительно вчера целый день горел Горели склады, старый терминал горел, бомбели. Здесь у хунты много еще находится э, техники, бронетехники и как бы взять ее спецназом там или пехотой проблематично, но техника работает. Э -э, хунта попыталась э, прорыв сделать к Авдеевке, к своим э -э, хлопцам э -э, на северную группировку. Либо там подкрепиться, но я не думаю, что они ехали туда подкрепиться, чтобы просто выйти, спастись. Но были остановлены, здесь же на трассах обязательно отстреляны и обратно загнаны. Я думаю, что они такую попытку делали, но довольно-таки... Не то, что неудачную, а не... небольшую попытку. Потому что они сразу дали понять, нет, ребята, в этот раз мы вас уже не просто не выпустим, а мы вас будем ликвидировать. Населенный пункт Пески, откуда хунтовские войска, большой колонны бронетехники там тоже имели, механизированные свои отделения и бригады. Выдвинулись на помощь вот этим карателям. Наемников здесь много. Идет зачистка. Бои идут. И зачистка идет тяжелая, как сообщают нам по сводкам с линии фронта. А сложность этой зачистки, потому что каратели-то уже перепугали, каратели повыбивали, много разбили, но там еще очень много бронетехники, очень много. Будем наблюдать за сегодняшний день. Думаю, что с, таки, с такой интенсивностью горения карателей внутри этого котла, каратели не продержатся в этот раз под таким давлением не более суток-двое. И завтра к вечеру, возможно, будет аэропорт уже зачищен от этих карателей. Много увидим новых пленных, э, с поляками пообщаемся, ну, с разными, которые здесь сидят. Будет определенный козырь. И от этого выиграют и те коррупционеры, которые сейчас там где-то как-то к министерству ДНР э, привязаны, они выиграют на этом. И, в принципе, самое главное, это жители Донецка. Террор этот на какое-то время прекратится, потому что отстреливают хунта отсюда налево-направо. Есиноватая и Крутая Балка и Васильевка, Здесь все это под контролем ополченцев. Хунта очередной раз вчера предприняла попытку нарушения снабжения между Горловкой и Донецком по трассе Е50, вот это М4, и вот туда, которая ведет на север Горловки. У хунты ничего опять в этот раз не вышли. Все их попытки зайти в Есиноватую были отбиты. Потери понесли по-разному, по разным данным. И вот сейчас вот нам сообщают, что вот ребята, которые отстаивали Есиноватую, в принципе, северные части города Донецка, небольшое окружение делают возле красного партизана. Здесь зажали хунтят, зажали такие нормально. Отсутствует у них возможность отойти, хотя если мы посмотрим по э, расположению, они, в принципе, должны, да, выйти. Но нам сообщают, поступают сообщения, что в красном партизане хунтовские войска сейчас зажаты. И, возможно, вот здесь вот наши ребята существуют. Если здесь выстроится линия фронта определенная, чем ближе она к красному партизану пройдет, тем меньше сил нужно будет для того, чтобы ее контролировать. Не стоит растягивать линию фронта, думаю, нашим ребятам. Ну, они уже знают. По крайней мере, вот те хунтята, которые сейчас засели возле красного партизана, находятся в оперативном окружении. И это для них проблема. Они опять не знают, какие тактики предпринимать. Большой группировкой, ну, не получается. Маленькой группировкой, ну, это какие-то мини-котлы. Нас вообще там э, где-то серьезную технику перетаскивать работают диверсионные группы большой риск, не могут они еще понять, что им нужно сделать. И вот сейчас вот лишний раз им говорится и доказывается, что против диверсионных групп и такие вот заходы небольшими группировками хунты там, до роты там 100 человек, вообще абсолютно неэффективны, неэффективны для хунты. Вот будем смотреть за красным партизаном. В Ждановке, здесь... Была устранена попытка соединения Дебальцевского котла со Ждановкой. Хунта пыталась растянуться, занимала мало орловку Отсюда ее выбили. Некоторые части здесь ликвидировали. И ценой э, вот своего лишнего состава эти вооруженные силы потеряли лишнее количество. Ну, это не лишнее для них, конечно. Определенное количество бронетехники и горючих материалов. В общем... Эти ребята сделали попытку воссоединиться с дебальскими, а вот эти вот передумали почему-то. Они попытались, вышли, но только мы сказали, мы вам, мы вас прикроем Чем? Ну, градом прикроем, не знаю, артиллерией, а вы там прорывайтесь. У этих ребят не получилось прорваться, потому что вооружения-то особого уже нет. Они, может быть, и хотели бы, но не могут из-за технических вопросов. А вот эти вот, в принципе, не хотят, потому что как бы они только позавчера научились клацать на кнопочки там по этим градам. А вот воевать нормально не получилось. И что мы видим? Хунтовские войска вышли к Малоорловке. Оттуда они были вытеснены. Кировская вообще не оспаривается. Оно четко под ополченцами находится. Мы вчера оттуда и видео видели. Видите, с Малоорловки они выбили. В общем, они теперь купированы, как и в прошлом состоянии. Только теперь они еще и сознанием одного существенного факта. Который сгущает их дух и ставит ниже плинтуса. Ребята-хлопти с Дебальцева помогли вот этим вот не собираются. Как говорится, можем прикрыть дружественным огнем, но не более того. И вот они решают, что же нам делать, блин. Пришли, вроде так близко, вот оно было уже спасение и счастье, а тут тебе на. Нам как бы сказали, что руку не подадут, нам просто скажут, вы там выбирайтесь. И вот когда мы вас увидим, вот тогда мы вас потащим. А так нет, а так нет. Проблема у этих ждановки серьезная. Не дают им ребята, это что говорит о том, что силы армии Новороссии, в принципе, контролируют эту ситуацию. Довольно-таки, ну вот эту боезадачу э, они выполняют. И довольно эффективно воссоединиться пока что хунтовским ребятам и разбавить дебальцкую группировку они не дают. Потому что если на вот эту технику в дебальцево пересадить вот этих ребят, то будет какой-то толк. Ну, а здесь техника, а здесь военные. Вот и все. То, что здесь еще есть э, личный состав, ну, их военными сложно назвать. Мобилизованные учителя, сведомые какие-нибудь, или мобилизованные там, кто там, хлеборобы западные. Это не есть еще показатель, что они военные. Э, так что, ребята, здесь наши контролируют эту ситуацию. Горловка. Ну, Горловка у нас регулярно находится под обстрелами. Город-герой Горловка. Держатся ребята. Безлер выполняет. Одну из самых-самых сложных задач у Горловского гарнизона. И с комендатурой, с обороной города он справляется. Еще на нем висит задача по обмену пленными. Он ее тоже очень эффективно выполняет. Ну что ж, это показывает только то, что наш дух не сломить, и что маленькими силами армия Новороссии может выполнять огромные задачи поставленные. Было бы желание. А возможность найдется. Вот и Хунта не понимает. Как так? Сколько там того Безлера? Он везде. Сколько там его ребят? Мы уже бомбим-долбим, долбим-бомбим. Да они должны были уже все, повылазить оттуда. Не, нифига. Горловка не сдается, гарнизон держится. Не знают они тоже, не, не понимают. У них нету плана сейчас никакого по занятию Горловки. Кроме как по окружению. Но любые выходы на окружение заканчиваются котлами, кишками и так далее. У бригады Мозгового что мы видим? предпринявшая попытка, вот как раз одновременно, когда был занят Дебальцевский котел, потому что часть хунтовских войск перенаправились сюда, к северу, к Попасной. Вышли они из Горского, заняли несколько населенных пунктов. Вот населенный пункт Нижняя, населенный пункт вот ташковка вот, надеюсь, правильно назвал его. Это попытка отрезать небольшой кусочек вот возле Боровского, чтобы у Мозгового Отсутствовала возможность возвращения в Лисичанский треугольник. Вот решили хунта, хунтовские войска это сделать. Может быть у них даже это удастся. Ну, вот это возможно. Ну, Я вижу по их силам это возможно. Не думаю, что Мозговой предпринят огромные серьезные какие-то здесь большие вот свои части, свои, свои бригады, чтобы не дать этой возможности. Я не думаю. Просто выберется момент очередной, то есть на такой размер, как только сюда будут переброшены хунтовские войска в большом количестве, из Капитанова начнут с двух сторон, значит Безлер легко выступит там, не знаю, с счастья, или займет вот этот населенный пункт, отрежет их чуть ли не до Навайдара, вот так вот по Дмитриевки, сделает кольцо вокруг счастья. Ну, я думаю, что не будут здесь оказывать сопротивление, здесь просто держатся гарнизоны определенными силами и все. И как только Хунта выдвинется, будет предпринят автоматический ход. Запасной ход. Хунта об этом не знает, только догадывается. Мы тоже можем только догадываться. Ну вот такие, в принципе, у нас и действия за последнее время. Наблюдаем за аэропортом. Смотрим, что там в красном партизане Хунтята, которые решили очередной раз в 180 й взять Безлера на блев, Ни хрена у них не вышло. И Ждановка, группировка с Дебальцева. Мы тоже ждем новостей оттуда. Три горячие точки, серьезные. Без пока существенного изменения линии фронта.